С 18 по 21 апреля 2016 года выставочный центр «Крокус Экспо» распахнул свои двери в профессиональный мир стоматологии на 39-м Московском стоматологическом форуме, открыв международную выставку Дентал салон Салон-2016», в которой приняли участие более 500 российских и зарубежных компаний и тысячи мировых брендов. «Мегастом» снова стал ее почетным участником, продемонстрировав применяемые передовые технологии и современные оборудования. Megaston с 2001 года является единственным в России эксклюзивным дистрибьютором немецкой компании Bego, а также дилером других ведущих европейских компаний, таких как Kavu Delta Excellence Германия, PLS Martin Group Германия и Assa Dental Италия. На стенде Megaston были представлены Завоевавшие доверие стоматологов своей надежностью и высоким уровнем островой интеграции линейка имплантационных систем бега-семодос, линий биоматериалов бегу для направленной регенерации костных и мягких тканей и хирургические наборы Бегу. На выставке было торжественно объявлено место проведения следующего 12-го по счету Международного и симпозиума «Мегастом» в раскинувшемся на Черноморском побережье крупнейшем городе-курорте России, в Сочи, в центре которого в Гранд-отеле «Жемчужина» с 21 по 22 октября 2016 года будут читать лекции известные ученые в области стоматологии из США, Голландии, Германии, а также высококлассные специалисты стоматологи со всей России. На выставке были подведены итоги работы Каткам Джерман Лаб, открывшимся в июле 2015 года, в котором по уникальной технологии одновременного и параллельного изготовления было произведено более 7 тысяч зуботехнических изделий для наших партнеров из многих российских городов, таких как Чебоксары, Казань, Саранск, Самара, Липецк, Ярославль, Уфа, Оренбург и Владивосток. За время выставки стенд Мегастом стал местом встречи не только наших давних друзей и партнеров, с которыми мы сотрудничаем много лет, но и местом знакомств докторов-стоматологов со всей России, которые задавали нам вопросы о зуботехнических изделиях Каткам Джорман Лаб, продукции компании Бегу и о симпозиуме Мегастом, который состоится в Сочи с 21 по 22 октября 2016 года. Доктора клиник Мегастом и специалисты зуботехнической лаборатории Мегастом провели лекции по наиболее важным вопросам в имплантологии и ортопедии, делясь опытом собственной практики. Лекция профессора доктора медицинских наук и главного врача клиники Мегастом-центра Алексея Николаевича Шарина, как обычно, прошла в динамичном и активном ритме, которая была не просто монологом, а диалогом. Алексей Николаевич подчеркнул важность правильного проведения пантологического приема в частной стоматологической клинике, от первичной консультации и до фиксации постоянных протезов с опорой на имплантаты. Как избежать возможные конфликтные ситуации в стоматологической практике? попутно отвечая на бесчисленные вопросы слушателей лекций. Алексей Николаевич отметил значимость 3D-планирования при проведении стоматологического лечения, ведении пациентов и многих других нюансов врачебной деятельности стоматолога. Владимир Федорович Лосев, кандидат медицинских наук, главный врач хирург-имплантолог клиники Мегастом на Кутузовском, объяснил, как на практике правильно работать с набором навигационной хирургии от бега при 3D-планировании лечения не только для избежания врачебных ошибок, но и для упрощения процедуры имплантации зубов для доктора и получения оптимального результата для пациента. Каковы особенности и как правильно следует проводить сложные операции по поднятию дна гаймеровой пазухи и синус лифтинга? Какие методы наращивания кости применять? Безусловно, такие вопросы возникают не только у начинающего хирурга и плантолога, но и у опытного врача. И кто на них может ответить как нельзя лучше, чем заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор и доктор медицинских наук Федор Федорович Лосев. В своих лекциях он делился особенностями проведения имплантации зубов на всех этапах лечения, в частности с применением костной пластики. Заведующий зуботехнической лаборатории Мегастоп Павел Ирастович Чурилин рассказал о тонкостях уникальной технологии в России одновременного производства индивидуальных абатментов и анатомических коронок в каткам «Джерман ЛАУ». О высокой претензионности посадки изготовленных зуботехнических изделий и высококачественной поверхности абатментов и коронок, произведенных по трехэтапным контролям немецкой компании «БЕГО». Как сэкономить на средствах, а не на здоровье? Секреты бюджетного варианта имплантации зубов с применением дентальных имплантатов Бегусимодос раскрыла главный консультант по имплантационной системе Бегусимодос Марина Михайловна Васильева. Врач высшей категории клиники Мегастом Центр Роман Юрьевич Бирюков с точки зрения врача-ортопеда рассказал эстетические преимущества применения имплантационной системы Бегусимодос, используя индивидуальные абатменты и анатомические коронки, изготовленные по технологии одновременного вытачивания в катках German Lab. Еще одна стоматологическая выставка Prokusekspo подошла к концу. Мы будем рады видеть вас снова на стенде Мегастом на следующей выставке в сентябре 2016 года.